всем привет дорогие друзья с вами канал криптогейн сегодня посмотрим еще один проект называется lbs coin проект очень глобальный очень большой на уже таком высоком уровне здесь сразу скажу что речь идет не о цене мастерноды ноды там в 100 200 долларов нет здесь цена мастерноды ноды превышает в 20 раз до да, стандартно но и проект в принципе совсем на другом уровне находится так что мы сейчас посмотрим, что он вообще из себя представляет. Пройдемся э, по нему. Я страницу уже заранее перевел, то есть вы посмотрите. Разработчики, в принципе, насколько я уже слышал, они э, работали с другими очень крупными проектами. Так что в плане того, что они очень серьезно настроены, это да. Но опять же речь идет только на том, что здесь нужно вкладывать однозначно немаленькие деньги. То есть что из себя в двух словах давайте пройдемся. В принципе, по сайту посмотрим, представляет. Все на технологии блокчейн построено, да, которая создает ну, вам проще. Здесь больше касается это логистов, именно логистических проблем. Она создает цепочку, блок, да, и вы можете просматривать вообще любую любое поступление судна, автомобиля и так далее, что он, куда и как двигается, то есть. Вот смотрите, мы здесь можем видеть, да? Профессивность блоков составляет цепочку, да? Каждый блок у нас проверяет, то есть, набор участников. И он нам показывает вообще все перемещение, то есть, там, любого судна. Неважно, это дальше сейчас увидите, там, воздушное судно, наземное, то есть, морское судно. Это неважно, то есть, грузовик, либо это корабль. Мы все это можем отследить благодаря именно их которая у нас устроена на блокчейне вот, Можем прочитать водители грузовиков грузоотправители являются одними из тех кто в принципе для них есть преимущество этого блокчейн приложения И влияние самого блокчейна в логистике должна стать для вас приоритетом то есть они хотят все взять под себя то есть люди которым все именно сделать на этой системе Ну, в принципе это нормально я же опять же говорю, задумки, идеи очень такие глобальные. Так что сами смотрите. Я думаю, кому, кто хочет реально вложить денег и вложить немало и столько же заработать, этот проект для вас. Я думаю, много есть источников, откуда вы можете еще очертнуть информации про них. Я более так вообще наглядно просто пройдусь по нему. Нам самое главное посмотреть, э, сколько стоит мастернода, сколько какой рой. А рой у нас сейчас в принципе высокий, вы сейчас в этом убедитесь. Но... Сейчас посмотрим, что из себя представляет. Далее, как я и говорил, здесь показывают просто всю технологию, из чего она, концепция ее, да, то есть именно идет отслеживание там маршрутов, которые сделали, то есть э, это сама уже связь между зага заказчиком и поставщиком, что облегчает работу и вообще все их решения. Так, далее у нас идут обменники мы смотрим биржи на которых они есть ну сами понимаете еще раз повторюсь проект очень крутой естественно будет на топовых на топовых залистинных обменниках это у нас крипто брайдж это коинхейнч это криптопия здесь опять же вы сами все видите все очень круто справа правой стороне у нас все соцсети всегда можете связаться разработчикам вам ответить на любые вопросы если что будет непонятно с моих слов опять же повторюсь я все говорю более-менее поверхностно потому что есть многое здесь чтобы входить до да, сюда нужно прежде прежде ознакомиться с белым с белой бумагой и прочитать надо самому все более-менее подробно чтобы вообще понять войти в курс дела что они себя представляют и прочитать про них потому что источников немало кто говорит о данном проекте Смотрим кошельки у нас, да, какие есть под Windows, то есть, да, под iOS, Linux, все есть, GitHub, все ссылочки, пожалуйста, есть, можете зайти посмотреть, они, ребята показывают себя, свои лица, свою команду, никто не прячется ни в коем случае, то есть, ну, опять же, речь идет о больших деньгах, о больших вложениях, о большом заработке, поэтому они решили себя показать, гендиректоры, основатели, сами все видите, ну, Команда очень, на самом деле, хорошая, перспективная. Они не первый день уже в этом бизнесе и знают, что делают. Здесь у нас идет таблица да, с э, количеством блоков, с наградой за каждый блок, распределение с процентном соотношении именно мастерноды и пост майнинга, сколько будет получать, количество монет и процентном соотношении это все. Сами все видим, но ну, стандартно мастернода получают гораздо больше. Но здесь будет рандомная награда в плане того, что там, к примеру, если постмайнинг э, обычно например, 90 на 10 да, или 80 на 20, здесь будет много рандомно. Здесь иногда будет получать больше мастернода, иногда больше будет постмайнинг получать. сейчас я покажу в таблице дальше. но ну, в принципе, вот по кольцу блока мы видим. Сейчас самое только начало. Так что до этого мы сейчас дойдем. Вот наша спецификация, которую мы можем посмотреть. Название понятно. Coin, тикет ЛГС, алгоритм X11, POS, блокировка, видите, у нас идет награда от 1 до 9, от 1 до 9 монеты, стоимость 1000 самих монет будет, ноды, награда 80-90% и 20 на 10, видите, немного рандомно, не знаю, от чего это зависит, не буду не качать, вообще в это все, так, всего у нас будет 21 миллион монет и они себе забирают вообще там совсем капельку меньше даже процента как вы видите это нормально но я думаю на все достаточно так спецификацию в принципе посмотрели все это понятно здесь от нот смотрим здесь немного не корректно отобразилась но от мастер 5 мастернод рой процентном соотношении то есть будет девять тысяч процентов и так далее то есть, окупаемость даже после 30 нот полторы тысячи и но ну, она не сильно падает так что кто первый вошел и кто будет заходить именно сейчас, очень-очень будет вам все быстро окупаться. Здесь у нас идут ссылки на все соцсети. Опять же, повторюсь, у нас в правом углу они все вот есть. И Facebook, и Twitter, и Telegram, YouTube, Discord. Пожалуйста, можете зайти и посмотреть. Здесь, я думаю, мы все просмотрели, что нам интересно. Все вкладки, все ссылки я оставлю. Пожалуйста, вы совсем посмотрите. Что нас интересует? Это мастер на онлайн. Мы сейчас заходим, смотрим. Цена монеты около 6 долларов цена очень хорошая рой высокий 700 процентов 50 дней полтора месяца окупаемость почти 2 это нормально но цена мастернода, как видите почти 6 тысяч долларов почти биткоин ну, ребят не знаю как бы конечно не дешево не для каждого но смотрите окупаемость очень хорошая прикиньте вы взяли ноду пускай там за 5 700 а, естественно люди еще будут заходить мы видим активных мастернод ну, 377 это о чем то уже говорит Спустя два, пускай два с половиной месяца, если будут хорошие дела, то два пускай так и останется. Вы получите деньги, представьте, сколько вы дальше будете просто зарабатывать. Здесь долгосрочное естественное вложение, не получится прям за один день заработать. Но деньги вы будете получать каждый день, каждый день с того проекта. Так что задумайтесь, посмотрите. Здесь, дабл куда пам памп, упало. И дальше это же повторится, так что не переживайте, смотрите. Я думаю, вам будет интересно зайти. Здесь у нас ссылочки, где можем купить все, все биржи. Пожалуйста, заходите, смотрите. Также все ссылки. Я думаю, это можно закончить. Все, всем спасибо за просмотр, ребят. Всем профита. Всем пока.